Друзья, всем привет! Я приветствую вас на своем канале в соцсетях. Спешу поделиться мега новостью, друзья. Секретом в сетевом маркетинге самый главный секрет. Хочу поделиться самым главным секретом. Возьмите ручки, листки, тетради, запишите. Хочу поделиться с вами главным секретом. Главный секрет сетевого маркетинга. Знаете, какой? Что нет секрета. В нашем бизнесе нет секретов вообще. Наш, наш бизнес, сетевой маркетинг, э, компания, которая с продуктами я имею в виду продуктовый сетевой маркетинг, не имеет секретов. Наша задача, чтобы преуспеть, нужно выполнять действия. Первое, использовать продукт. Второе, разговаривать с людьми, делиться информацией о продукте о возможности заработка, давать краткую, короткую информацию и перебирать, перебирать людей. Каждый день разговаривать с людьми. Сначала знакомых обработать, дать им информацию и научиться этому. Затем перейти к незнакомым людям. Знакомиться можно в социальных сетях. Одноклассники, контакт, фейсбук, инстаграм, вайбер, Телеграм. Да где угодно, где люди есть, в группах, на площадках, на сайтах, в объявлениях, везде. Знакомиться с людьми и разговаривать. Перебирать, перебирать, перебирать, перебирать людей. Знакомиться с людьми. Здравствуйте, приятно познакомиться. Вы в и живете, да. Слушайте, я развиваю свой бизнес, нужны толковые люди. Вы рассматриваете варианты по заработку? Нет, извините, пожалуйста, будьте здоровы. Как у вас там в Тбилиси? Мандарин, апельсин уже есть? Да, здорово, все, большой вам привет. Целую, люблю, пух, будем дружить в соцсетях. И добавляйте человека к себе в базу этого. Сразу люди не будут подписываться, они будут подписываться позже, через время. Добавить их в соцсети, добавить свои чаты, где у вас есть командные чаты, и общаться с человеком. Поговорили, он отказал вам а потом говорите а вот смотрите какие результаты по продукту а вот смотрите я вчера заработала 20 долларов а вот я вчера заработала 50 долларов и это целый процесс а многие люди допускают ошибку тратят свое время финансы и имеют такую наивность что покупают курсы идут куда-то обучаться кто-то их чему-то научит Ребята, в сетевом маркетинге нужно использовать продукт и разговаривать с людьми, искать себе подобных. Нашли человека – это есть успех. Все остальное – схемы, лендинги, рекламы, холодные контакты – это все такой бред. Да, это нужно, но это со временем придет к вам. Не нужно тратить деньги и обучаться у каких-то мегауспешных людей. Те люди, которые продают эти курсы по работе с контактами, холодными, как из холодных сделать теплое, э, как создать сайт воронку, как направить, сделать поток 20-30 человек в день, чтобы самостоятельно просили у вас, э, где можно заработать денег, как разбогатеть. Это все бредский бред, друзья. Все намного проще, Нету никакого секрета. Делай, разговаривай с людьми, разговаривай с людьми, перебирай, разговаривай с людьми и найдешь. И ваши люди придут и будут делать то же самое. Сетевой маркетинг, он 100% это бизнес, который дублицируемый, то есть повторяемый. Ты делаешь те действия, которые делаешь. А твой человек, который приходит в бизнес, он смотрит на тебя и он начинает делать то же самое. Друзья мои, нет секрета. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Здесь вот есть весь секрет бесплатный, не нужно никому платить. Сетевой маркетинг, на он, оно он, проще. Наша задача – двигать продукт, продавать его, потреблять, рекомендовать, разговаривать, давать информацию людям. Как скоммуницировать? Не знаете, как? А как вы познакомились с мужем, женой со своей? Как вы нашли мужа, жену? Где вы познакомились? Вы специальные курсы? Вы обучались на каких-то курсах специальных? Все, желаю вам удачи. Я надеюсь, вы меня услышали. И вам было очень полезное видео. Если полезное, ставьте лайки, обязательно коммент напишите. Я буду с вами делиться и в дальнейшем полезными, классными видео. Пока-пока.